Всем привет дорогие друзья! С вами снова Шевчик. В деле в этом видео расскажу про новую монету. Называется Bitcoin Sense. Ну как относительно новая за не следил с самого начала ее развития. Она открылась 17 марта. Ну как-то мне сначала не внушала на доверие. То есть монета у нас на алгоритме скрипт. Скажем так, особенность ее. То есть очень быстрая транзакция. Она чем-то будет напоминать. Скажем так и BBC coin. То есть получается у них каждые 15 секунд э, появляется, скажем так, блок, нахождение каждые 15 секунд нового блока. Плюс изменяемая сложность. Награда за блок 500 монет. Кстати, сейчас вот хоть она даже именно алгоритмный скрипт, то есть сейчас сложность упала, и можно сейчас ее уже добывать тоннами. То есть пока людей мало, будем добывать больше. Будет людей больше, сами понимаете не меньше иметь. Также у нее открытый исходный код. Всего этих монет 2 миллиарда 100 миллионов получается. Сейчас она уже торгуется на бирже CELEX24. Довольно-таки хорошая биржа. У меня там было немного монет разных. Ну, в общем, что по дорожной карте. То есть то, что они обещали, то они и, скажем так, сделали уже. Дальнейшее продвижение. Будем следить, как они будут дальше мобильные кошельки делать, либо внедряться. Ну, в общем, посмотрим, что будет получаться дальше. Кстати, хоть она и на скрипте, ну вот я полистал все пулы и нашел, получается, AngryPool, проверил ее. Сейчас в данный момент на пуле всего лишь 8 гигахеша, это очень мало. Сложность, смотрите, сложность падает. Я еще смотрел перед началом записи видео, да, было сложность 33, то есть я сейчас уже 25 блоки один за другим находит то есть сейчас как раз зайти и майнить ее самое но что дальше у нас ну, вот она у нас на бирже торгуется она не по 0 одной сатоши как bbc coin а сразу как бы по одной сатоши и даже есть ордер на покупку то есть люди продают под тоже сатоши сами а здесь есть уже который сразу готов купить по одной так что можно попробовать пока сложность маленькая поманить ее, также там поучаствовать в аирдропах, то есть можно быстренько попробовать немного скосить, скажем так, денег. То есть по одной сатоши вам тут считать будет несложно, вы гляньте сколько у вас там профит будет допустим, за час и сами же рассчитайте, что и как вам лучше дальше делать. В общем, в принципе попробовать можно, либо на крайняк ее просто наманить, посмотреть что из этого будет дальше, там, отложить, пусть она лежит. Ну вообще как бы монетка стала немного интереснее, хотя у них сайт, скажем так, не особо хорошо был оформлен. Ну, все-таки они вышли на биржу, как-никак они развиваются. Что еще можно сказать? У них вот блок explorer есть. Можно также оследить транзакции. Показывает такая же сложность. То есть сейчас смотрю, мощности немного уходит и уходит. Становится попроще, побыстрее, побольше добывать. Награды, как писали, так и есть. По 500 монет за блок. Ну, а у меня пока на этом все. Так что я вам уже скидывал а, майнеры на алгоритмный скрипт. Для красных и для зеленых. Если кому надо будет, я тогда еще раз его скину. Либо оставлю просто в описании. Оставлю все ссылочки, все ссылочки на эту монету. Можете посмотреть, почитать. В общем... А на этом пока у нас все, так что давайте, пацаны, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем профита, всем пока.